Интуиция и ясновидение. Как развивать и с чего начать? Интуиция и ясновидение. Как развивать из чего начать. Значит, смотрите, это разные виды способностей. Не смешивайте это понятие. Интуиция это скорее, выражаясь по-русски, предчувствование, а ясновидение это предвидение. Соответственно, здесь задействуются различные формы, различные тонкие тела сознания. Предчувствование здесь в большей степени астрал и эфирка. Да, то есть на уровне ощущений мы все переживаем, на уровне ощущений мы получаем информацию, а вот предвидение это информационные слои сознания, которые включают уже сформированное видение сформированных ситуаций, а сформированные ситуации это уровень каузального тела и будхиальному тело. Значит, здесь будут задействованы каузальное тело и будхиальное. То есть первый случай, это два нижних тела, второй случай два верхних тела. Соответственно, и развивать их, безусловно, надо по-разному. Можно иметь предвидение, но не иметь предчувствования. Иметь предчувствование, но не иметь предвидение. Не обязательно, что они будут ходить парами. Вот совсем не обязательно. А развить их можно только в том случае, если к, к чему-нибудь у вас есть изначальная природная предрасположенность. Потому что если такой предрасположенности нет, вам это предрасположенность сначала необходимо получить. А это либо изменение своей собственной природы, то есть уровень, сфера ощущений ⁇ это первый вариант предчувствования интуиция. А если это развитие предвидения, и у вас нет такой особенности, это значит, что надо, надо менять, что называется, такого верховного патрона. То есть это изменение эгрегориального подключения и полного изменения его воздействия на кузальное тело, то есть на судьбу. То есть если пер, пер, первый случай это воздействие на свою природу, то есть связь с Землей, второй случай это воздействие на свое, на свое мышление, на свой разум, на свое космическое то есть два, два, два у нас источника получения информации. Земля и небо. Вот. Первый случай это Земля, второй случай это небо. Да? И у каждого есть своя предрасположенность. И вот точно надо знать какую. Потому что и то, и другое ⁇ это метод получения информации будущего, прошлого. Неважно не как, куда направишь внимание, туда и энергия пойдет. А, к чему-то вы предрасположены изначально. Не, не бывает такого, чтобы у человека не было никакой предрасположенности. К чему-то одному обязательно, у каждого есть. у каждого. Значит, это надо развивать. Правильно? Правильно. У кого-то слух есть от природы, да? у кого-то голос есть от природы, кто-то рисовать умеет, кто-то бегает хорошо, у каждого есть какой-то талант от природы. Если э, вы его хорошо вычислите, то вы поймете, что лучше у вас развито, предчувствование или предвидение. На это и сделать упор, то есть в первом случае это развивать сферу своих ощущений, экстрасенсорные способности, работа с эфирным телом, с астральным телом. Во втором случае это умение работы на канале, связь со своим божеством, связь со своей силой, которая посылает тебе информацию. Вот смотрите, два примера, например, Джуна это предчувствование, она экстрасенс, а Эдгар Кейси это предвидение. Он на канале. Разница, понимаете? Да? У них разные источники получения информации. При этом Джуна не могла видеть вперед. она чувствовала только, только то, что уже есть и сейчас сформировано. Да? Вот есть человек, она про него скажет всё, нет человека, что ей про него говорить? у человека, нету и разговора. А Эдгар Кейси абсолютно ничего не понимал с человеком, который рядом с ним сидит, но он мог прочитать его будущее. То есть даже если он этого человека не видит, даже если он вообще не, не знает, о ком идет речь, ему показывается информация, он эту информацию воспроизводит в реальном мире. Вот, вот и разница. Да? Причем одновременно и то, и другое реализовывать это, как правило, вот я не встречал, как правило, это называется специализация да, у каждого своя.